И я сегодня купил набор, называется она Ученная мебель. Вот этот новый мир сейчас у меня. Я там уже себе домик сделал, да, я вам покажу сейчас. Вот тут у меня улучшенная мебель. Блин, у меня залагала. О блин. Короче, это улучшенная мебель. Тут не обращать что стоит. Э, тут у меня Автоматик я могу такой, типа, играть, играть крутым. И у меня масочка надо. И у меня новая маска еще тут открылась. Вот, тут деньги. Но самое самом деле изомруды. Сейчас эту маску себе возьмем. Я тут на креативе пока. Тут у меня батарея. Тут у меня ванная. Тут у меня две кроватки, туалет. да Далее идем ко мне вот уже Видя, тут у меня стол такой тут можно вот так заходить вот а могу я стеной еще играть так тут я не знаю что тут ä, быстрее прочитайте напишите в комментариях что там написано тут у меня компьютер я могу вот так вот это типа лошадь я такой могу поиграть тут в компьютер поснимать видео Тут у меня кроватка, обычно она, конечно, потому что на тех нету. Не могу я спать. Тут стулья, могу посидеть вот на их. Могу поиграть в берлярд. Тут у меня столик, надо холодильник сейчас сделать мне. Тут у меня кактусик, верстак это странный. Тут у меня две кровати. Ну, чтобы залезть туда, надо вот так стать, а потом вот так нажать. И ты будешь наоборот не спать, а сидеть. Потому что это вам я вам показал, тут лини... Ой, линейка а, короче поливалка это тут я могу на лежаке лежать смотреть телевизор тут просто у меня не обращаюсь что у меня тут компьютер стоит Ладно, на далее идем эту маску положить сюда и холодильник сейчас делаем. вот у меня тут улучшенная мебель вот смотрите вот всякое разное есть. Очень прикольно. На самом деле. Так, тут еще есть канура для собаки. Надо мне одна, я, я сделаю. Тут мячик будет у меня. Так, кстати, тут есть еще поворотник специальный чтобы поворачивать литл а вот он вот берем ее просто в ну, руках вот так держим потом нажимаем на микрофон и вот так вот меняется он нажимаем, чтобы он вот так вот был да и теперь еще гитару сюда фигачиваем так вот так вот так вот Ща, тут я могу поех... там поделать свои дела короче вот мой мотоцикл лучше тут есть города да. я хочу себе поставить тут кануру где-нибудь во, мне можно зайти самому Йоу, чуваки у меня выглядывает башка ну, посмотрите башка там чуть выглядывает а потом только стою бум Бум. На самом деле это очень стрёмно. узли. <свист> <свист> Такое типа оно. Оно два хихихе-хи, -хи -хи -хи. блин, надо мне только шарик еще взять. Блин. <свист> Падло, лазим, я ему собаку приучил. полотенце я забыл. Короче, еще столько мне надо многого сделать. Вы не представляете. Я за, за этот мод сразу взялся и его хочу опробовать все вещи. Опа, зацепилась. Бля, туда пошел. Сейчас мы собаку берем. Это нам не нужно. Яйца вот. дальше у меня дружище сюда. зафигачить. Так что надо мне сейчас, сейчас будет друга одного, А тут нету жителя или есть? Простите, если вы видите, а я нету. Ну реально, нету. Ок. А нет, есть. Так, и собаку теперь. Так, создать белого, О, нет медведя. Создать волка. Да, волка. И приучить надо его и еще надо, блин, взять эту забор. И не только. Опа, вот это тут вот что? Новенький какой-то забор. Заборчик. Вот так вот. Надо сейчас ее будет покормить. Так, по-моему, она вот этот, если я не ошибаюсь, я и кость. Я кость, простите, если вы опять видите, а я нет, я бы блин пошутил. Ладно, без костяшки справимся. Что нам, блин, вот тут же птиночка Блин, другое мясо. Я думаю, ты там не убежишь, пока я... Ступай. У сидейка. Прости. Как бы тебя приучить, а? Я не Короче, бегайте. Блин, где? Понял. Где? и Будет. Слушайте меня сейчас. Я не могу найти тут кость. Да, кость. 19 и что так далее. Да блин, где же кость? Кость. Кость. Ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту это, короче, просто будут для них домики. Потому что я их просто так приучать не могу. <связывая> ну и ладно. Зато хоть это вот сейчас все домой, друга. Притащим. <связывая> да, это обычно, я думаю, он будет другой. Ладно, погнали отсюда. Сейчас мы погуляем по этому чудесному миру. Где было. Так, берем мотоцикл и едем. Самое главное не потерять. О, блин. Надо ему где тут близко. Поедем так. Так, где я уже запутался? А, вот. Отсюда давайте, то вон там. Чё? Чё? Давайте, да, вот это вот. Уже еще машина такая же, она. Вон такой вот велосипед. Ой, В... велосипед. Влазим. О, картина огромная, прикольная. Тут можно нарисовать? Точно? Ладно, посмотрим. Нет, не хочу. Деревья, наверное, с футбольные мячи, баскетбольные мячи, лошадки. Посмотрите. Я, я, я маленький, я маленький, выхил. Так, тут, опа, вот это вот уже, нормальные шашки. Шашки. Опа, медведь, офигеть, дорого. Медведь, офигеть. Один розовый уточка. Чего дайте я у вас деньги? Ой, блин, да у вас тут не деньги. Волк, у меня то, тоже есть деньги, но я не хочу искать. Тут у них как. Прикольно. Погнали далее где Я уже, блин, опять запутал. А, вон, вон, вон. Тут где-то я ещё неподалеку магазин, Ой, отель какой-то. Вот этот вот, у меня. Вот этот вот. Сейчас тихо заедем, бомжи. Для этого нам нужно одеть шапку, как у бандита. Одеваем маску бандита. И пробираемся в дом. Блин, он не бандит сам. Назревает. Ну ладно, а на этом мы, пожалуй, закончим. Всем пока. Вы были на канале Ингем. Мы сегодня играли в Майнкрафт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео.